Здравствуйте! Многие эксперты считают, что биткоин обладает значительным инвестиционным потенциалом за счет того, что его количество не сможет превысить 21 миллион штук. Этот лимит заложен в алгоритме эмиссии биткоин. Курс биткоина в долгосрочной перспективе может показать значительный рост и может стать эффективным инвестиционным активом. В феврале известная исследовательская компания Jani Research выпустила исследование будущее криптовалют. Влияние и возможности биткоина и альткоинов 2015-2019». Аналитики компании считают, что с некоторого времени добывать биткоины пользователям стало невыгодно. Сейчас добыча одного биткоина обходится в среднем в 600 долларов. Рыночная цена при этом давно намного ниже этого уровня. Рассмотрим три способа заработать на волатильности биткоинов без использования майнинга и даже не открывая крипто-кошелька. Способ первый – используя сервисы платежной системы WebMoney. Регистрируемся в системе и заходим в их программное приложение KIPER. Жмем правую кнопку мышки и в выпадающем меню выбираем «Создать кошелек». Выбираем тип кошелька WMX – биткоин-кошелек. Пишем его название и создаем. Валюта кошелька – тысячная доля биткоина или на сегодняшний день где-то 27 центов. Заходим в один из сервисов WebMoney – биржу по обмену валют – Exchanger. Выбираем направление обмена, а именно куплю WMX. Выбираем средства оплаты, в примерах это WMR, эквивалент рубля, и WMZ, эквивалент доллара, и приобретаем биткоины. Преимущество этого способа – возможность инвестировать практически любые суммы и приобретать биткоины за любую валюту. Недостаток – мы можем только купить криптовалюту в расчете на рост ее курса. Способ второй – инвестиционный счет Libertex. Инвестиционный счет Libertex от Forex Club включает множество возможностей для вложения своих средств. Одна из этих возможностей – инвестирование в биткоин. Проходим процедуру регистрации и пополняем счет после чего заходим в веб-терминал Libertex и среди различных активов находим биткоин. Как вы видите, инвестор может выбрать не только актив, но и направление инвестиции, то есть купить фьючерс на биткоин в расчете на его рост или в расчете на снижение его стоимости. Также с помощью мультипликатора можно выбрать плечо, то есть во сколько раз ваша прибыль или убыток будут опережать изменения цены актива. Выбрав направление «Покупаем или продаем биткоин». Преимущество этого способа – выбор направления инвестирования в рост актива или в его снижение. Недостаток – минимальная сумма для инвестирования с учетом возможных просадок, примерно 200 долларов. Способ третий. Покупка бинарных опционов кол или Put на биткоин. Одним из брокеров, предлагающим такой актив, как бинарные опционы на биткоин, это Бинома. В нашем рейтинге компания находится в топе на третьем месте. Регистрируемся у брокера и вносим депозит. Минимальная сумма депозита всего 10 долларов. Заходим в торговый терминал и выбираем виды опционов «Долгосрочные». Среди этих опционов находим опционы на биткоин. Как видно, срок погашения или экспирации у этого опциона установлен на 27 марта, то есть примерно 3 недели. В зависимости от нашего прогноза выбираем направление инвестиций. В расчете на рост актива покупаем опцион call. В расчете на снижение актива покупаем опцион «ПУП». Если наши прогнозы оправдаются, на момент экспирации мы получим прибыль в 72% от вложенной суммы. Минимальная цена опциона всего 1 доллар. Преимущество способа ⁇ возможность получить солидную прибыль быстро и при минимальных вложениях. Недостаток ⁇ высокий уровень риска, свойственный опционной торговле.